Лифт. Я неузнанным богом спускаюсь на землю я переодетый халиф И не согреться полдня Иду ледоколом в потоке людей Глаза опустил, ворот куртки поднял И мне бы фразой одной Конверт природы вещей М -м -м. А солнце гонит волну за волной И все, что я вижу вокруг, тени На каменных сводах пещеры И в теории все глупости Но улицы вновь под огнем, вновь Расстреляны солнечным днем, И уже никого не спасти, никого мотает вокруг осевой, И в свете событий распахнуты настежь Сердца, словно окна домов, И это кино в миллиардах умов, И где-то роняет попкур. Единственный зритель всего Чертит свой путь по земле Нести с собой складной Персональный, переносной Центр вселенной Любой ценой высоту Держать пока вторым фронтом Все не разленует апрель в тысячелетнем саду И натиск зима отразив В путь с весной Наедине И этот мир невозможно красив И все, что мне хочется быть Тенью на залитой светом стене, и цветными огнями кружа, Все сходится в точку одну, в точку и хочется глубже вдохнуть, И больше уже не дышать, уже не дышать, я не помню имен, Насколько не вид со словам все вернется домой серпантином назад, И Я. Поднимаю глаза, все чудо на что не взгляни, с конца до начала времен. Та-да-да, -да -да. раз. Та-да-да, -да -да. два. Та-да-да, -да -да. три. Та-да-да, -да -да. ярче гори. Та-да-да. -да -да три, да да да, раз, да да да, два, да да да, целиком и дотла, тла, да да да, два, да да да, три, да да да, раз, да да да, наше солнце за нас.